А перед началом ролика прошу подписаться на мой канал Макс Риск. Субскрайблый чанел. Соответственно Макс Риск. Потом, естественно, канал тоже Макс Риск. Почему не туда? Потому что, ну, если я тут не буду, ну, если тут будет ролик очень много, выходить, там, две недели ролик еще не вышел. То, чтобы там бывались, то еще канал Один Сыкл Псен. Поиск можно найти. Легко дня. Смотрите, значит, ну, мы пойдем, конечно же, выполнить квесты. Несут бакс и жрец, но ну, мы знаем, что зачем. Жрец собрать, если у меня уже есть весь надо. Зато мы сможем что то прокачать. Я согласен. Прокачаем, зачем? Просто смотреть. Взорная башня. Взорная башня прокачана на 5 уровень. Вадим, она стала очень сильной, на 6-7 монет. Так, керквест. Посмотрим квестом. Почему именно на квеста? Ну, чем больше мы сыграем, тем все откроем. У нас будет новый персонаж. Ну и новый там первый Призыв, не дракончиков. А Первое. Выиграй рейтинг битвы. Убить вражеских юнитов. Сто раз. Построить катапульту. Окей. Ага. Призыв цинклинц. Построить катапульту. А, я понял. Я вспомнил. Катапульту, окей. Окей, сейчас, наверное, просто так будем поиграем, да? призыв я вот так вот. Окей. месяц часиков. Нам нужно быстрее убивать всех. Занеси. Вот так вот. Да, давайте с кем сыграем. Кто-то меня, помню не приглашал. Так. Телевизор. Как пригласить кого-то? Я что-то не понимаю друзья вау привет друзья можете как-то тоже самое так же самом добавить мне друзья и вот то что также сам могу вот он копируйте где-то и вроде бы где-то вы ищете здесь вот так где-то добавить потом нажимаете и где-то вписывайте так так так и все вот код ищем а тут у нас уже рекомендация пошла не знал, как это сделать, но вот подсказывать. нажимаем план и давайте посмотрим, как же присоединиться. Вот так. Вроде. Стоп. А можно мне? О, именно А четыре, четыре. А как они это делают, Я не понимаю. Как они меня стирают? Не, я помню, что меня пригласили. Так, друзья, приглашенные принимать за что? Рады завершенные приволшению. Друзья, может быть, да, друзьям рандомный. задавать другие каналы, аккаунты. Все, все, все. это моя прямая тема. От каналы Не, ну пока что не хватает симвочек, в принципе. Но здесь посмотрит, вроде бы классный персонаж. Но пока что не везет. Поэтому спасибо, пока что не Когда будут мне нести как браузер все в то, возможно, я что-то хочу новое сразу все конечно не нужно а то игра подумает, что я накрутчик а ну-ка проверь ip адрес так так подождите как же меня вот и вот не знаю давайте давай друзья окей дальше это я а? Нет. комментарии давай телевизор а что играет а это я. <свист> я не себя клавцую. Так, визор. Что они сразу играют? А вы чем сразу? Вот смотрим, посмотрим на игру. Окей, мы можем смотреть, но как же вместе со клаунами играть? Э -э ладно, я переборщи, друзья, слишком как-то лагучая игра стала. Вы войдете в игру. Вы хотите войти в игру жалкий ухо-хо вау какой-то был приюшку новое. Слушайте, может быть у меня так скачать и так явно явно вас бой хорошо окей бой мы можем смотреть а как же вместе играть вот битва клана вот что нужно Это дело в том что нельзя вы не умеете не, не, не, не можете участвовать в клан ну вот не можете Ладно, ладно, пойдем сами, как я могу вам где-то поискать, по, где поиск, по сами. создать, с кем, блин, попытаемся -по сейчас создать, а-а-а, вот как, вот как, я понял, так, как присоединиться к вам, я же мне к заявку, ладно, как хотите, мы пойдём, 2 на 2. Vietnam, okay. дракончика 10, раз призываем пушку, катапульту, сколько раз, против 5 или 10. выиграю битву, и убей вражеских 5 катапульт дракончиков 10 и 100 убийств. выиграю боев ну это понятно, я думаю катапульта, цирки не сочинуты, окей. Сейчас запасная будет, так, ну по рыбе он не будет, нормально колоду может даже это затащить еще. Попробуй. Хочешь сыграть? А ну, а ну квык. Выходите в этигру. Стоп, а как принять? Наверное, не взял заявку. Ну ладно. скажите тогда. Прикольно с вами следить. Но мы тут, гладиаторы, тоже хотим сразиться. Тем более нам квест выполнить нового персонажа. Мне даже хотел про нового персонажа персонажа рассказать. У меня уже есть комплект нового персонажа, что в игре выйдет в игре Clash Но нет времени на это. Ладно, потом по просто покажу привычку где-то в инсте, да? Бам, скрин, бам, было же в инсте. Естественно, на Инстаграм, Фейсбук и там наверное, ну, Не так часто, ну буду, если получится. А, это карта классная карта. призыв конечно. Тоже призыва. Как я знаю, агенты 11 это нормально. 12 минут, это будет один безумный что-то, не понимать, что делать. Вот 11 нормально. 10, 11 тут ходит. Так, конечно, это нужно построить еще армию. Призвать армию, точнее, да. вау дракончик, сколько нам стоит? Нормально, такой красивый, почти персонаж. Тоже строишь? Окей, было. Давай, давай, я больше буду давай строить. Есть. Так. Ну, призывается. Окей, дальше нам нужно что-то выдумать. М -м, казарму еще одну. Дом пока что хватит. Давай еще вот эту базу посылать. Потом призвать э -э летающих. Возможно, там будут вновы. А если будем все брать войска, то мы проиграем в новой семье, чем эти рыцари. А если призвать одноглаза, то мы станем сильнее. Умно. Ладно. Так, ну что ж, давай катапульту кстати. Да, блин, давайте катапульту для т.п. Угу. Отлично. Спасибо. Бам! Призываем еще счет. Давай, иди сюда. Пока они с ним не найдут, им крышка будет. Тихо-тихо-тихо, работайте. Так, раз, два. А, все уже поздно. Тогда работай. Какой-то Опа! Ну, пошло дело. Все уже. Не меня с катапульта. Йоу, бро, у тебя конец. А, первый уровень. Нужно прокачать. Ну, блин, я уже короче вот такое кое-что важно для меня ну что враг и теперь узнал где мы находимся вроде бы ладно ладно работать так остановились все зачем разработчика вы штапувайте мне так призываем так слигинисты еще призвать нужно конечно тихо тихо тихо тихо два не несу и пербойны могут здесь быть шикарные вообще такие сильные бои стали стали так, а кто не доделал работать сыр кстати нам нужно еще этого <смех> но типа взять дракончиком ну можно для интереса так, давайте что нас не нападает но ну, а были некоторые намеки призыв точка сбора здесь больше больше больше войск давай не здесь прячешься все в ванде здесь, здесь, здесь Так, стакана да, нам нужна мана о о Йоу, о о о такое? о о о яй о о о о о да зря о о да, зря о а о вырубят нет Что за? Блин, ну подожди, я тут снимать начал. вау дракош, давай, а на А так он прочный, крути Хорошо, ремонт. Я поможешь? А, ты сам окей. Ага. Очень нужно, друзья, не глупости делать, а думать. Дракош, ты красава, давай. Ну классно, Аркош, но. на квест, а квест это про за? А ч нельзя? Контролируйте по бой вместе с друзьями. Друзья, у вас такой первый Мне тоже. А, я понял. Перезарядку где вам. Три на три сутки, ёлку, гнаток. А, блин, так быстро произошло. Так, мне монет хватает на что хоть еще Нет, вообще, нет. Тихо, да? Ничего, тебе нету. Можно только кое-что купить, но, блин, денег тоже нету. Зачем брать карточки, если денег нет? акции покупать за тысячу монет? Да ничего ты не купишь. Роковой опять. Пойдем кто? Во, ну не нравится мне. 200 боев, рекорд, где было не 200 боев. Так, явно у нас тут 110. будут. Поэтому сразу берем пска. Ну, по аватарке было видно. Пуса. По аватарке. Так, карта, конечно понятно. Классная карта, огромная отлично. Я помню, тут я тащу. Если базу построишь куча-куча, то ты красава. С не будешь строить базу, то я тебя кирдык. Не, если честно, в этой игре, да, кирдык. Так, давай. Сади где будут нападать? А, ага, понял. Долгим путем, нормально. Они щас розовые. Пульте строить. Потом. А Пульта, конечно, долго строится. Но нужно ее строить. А сейчас будут войска нормально. Так. Да, они, конечно, дорогие, нужно поделать я дефа сойду да и пушкой и все могут все на манге. пару солдатов хватит давайте построить. вот здесь иду сойду так ну что первый пошел блин второй давай запускай вдруг там брак уже нападает нас с этими войсками псами двойна вот. А, это псы! Я думал, кто это переодет? Они переодеты. Паса. Помогать. Я его убрал. Помощь ему, как я понял. О -о -о -о. Так у тебя легендарно, слушай. Давайте обратно, вернитесь. Слушай, давайте новую базу построим по-быстрому. Ааа, нет, нет, прошу послушайте меня, я, я хороший человек, а вы тоже хорошо, окей. Пусть там пойдет. во, построим еще, Это там, мне нужна помощь, понял. нибудь Вчера они... Хорошо. Давайте всех атаку. Пытаюсь помочь, себе, блин. получится. Ну, там еще прав. Хотя он, Что-то типа. Кошка такая, грубая. Выдешь, Про Сори, я не знаю, что это такое. меня разрушает. Да, разрушает. В принципе. Что там происходит? Да, стал работать. Что нет? На киртых, друзья, не понимаю. А, вот, как я понимаю, Чувствую, что сейчас просто ролик просто выйти меня дизлайками. Не, ну, квесты это класы все поделать. Выполняется. Идем спросим поражением. Если ты не свою команду, думаю, бы стали. Ах, блин, а кто ты поведи их стать Атакуй-то. А ну, на... вот. Э -э -э. Сражение не забавит. Без меня башня. На... на цех какой то или как? Постройки, да, типа башню. Непонятно. Бля, на такой землю воздух. Скорее всего, зиму. Только. Ни подсказки ничего нету. Работа-то -ра почему бы? Не спишь? Прочитай, как уже поздно. Так всегда. Mm. Да, классный парк. Там. Поиска. кому-то повезло с центром, будет там куча войн. Мы вам поможем. Спешу, вой... В принципе, мы там войска строим, войска. А в что? пошел от Знаете, я что я очень не Вот эти блин, эти баги Очень А, я строю А вот как уже строит А, вон, я Четвертый уровень я даже что-то да там нет как остается вот так вот а curly, так вот так вот так вот так Обычных, так вот так вот так так вот так вот так вот так вот так вот так мне нужен гигант, который очень сильный гигант. Так, я быстро базу секретную здесь. Пока брак помню, где нас... можно строить легендарный персонаж. И по быстрому даже в этом. Вот, он пойдет он его ой наконец он слишком долго но он еще долго производится так ну что один пик шоу идет нормально ну, давайте уже танточку делать расстреляем экономику даже с ним нормально будет сейчас будем экономику сидеть будет как и длинный ролик еще сделан опусти. ускорим У пошло, порядка во, во, по делу давайте. это У Ну не У нас такой корзины козырный Чувак, Так что он максимум Давай, что? Бург был вражеский В это... принципе открытие строить желательно Он такой по нам проверили там <laughs> Это враг или кто Ну, это был враг Мммм давайте а два дейди сюда Бург он там еще Так, сэнфинс тоже нахуй Что-то это выражает так, а А не Так, видите, все базы строили. Так, тут поставим базу. Давайте покоряем эту А там война. про... ...могончик, про... вот. mm. понятно. Oh, а, блин, mm, ...разработчики. <смех> Но, уже страшно, что уже строить не нас. Давай, врубай его... ...с... ...закударного. Давай. атаку В Отступаем на базу Это что? Это мои? Да какого блин? Откуда мои? идут сюда Вон ты Это я вон кирдык. А, ну что, вам. Поступайте работать здесь. то мои? тертык сейчас вам будут. Я не понимаю. Поможешь? Скидала. что думай нам здесь. Так, кто создал их все, ну, ну на как пошел. Давай, атакуем. В принципе, он может Да, в принципе, он mm -hmm. Вот там еще как. Все, вас очень мало. Почему не с мамой? На... По полной программе призывайте. Ну что? Пошли. На брак. Хватим точку построим. Не, моя точка встанет. Моя точка. Не, не, не. Блин, да, вадьба все. Экономия. Если с, и с сильного героя. А, блин, а что если враг наш, этот враг успеет? Ну да, наш сексорбанец, наш враг. А не, нет, могу ну, блин. стройте, где-нибудь. Ну, блин. Какие трезоны. А, так, выйдите. Да... Это же компьютер. Это ну, ворон давай. Возврат. Как вас такое? не хочу мне в реподию. Запробуем и всё. Это скотина. Ну на! Какие темы еще задавать? Ну все, значит, отстань. Что-то иметь, базы строить. Ну, что... надо ну, быть здесь. Ну, это подкрепление, ну как-то. Так, -ка, я не хочу терять. Чуть-чуть поднять. Боль наш квастер выполненный. Так я хоть. мы там точку захватим, Ага, тоже не стоит. А ты активи. Ну, давай здесь, надо хоть чё за приколы, это и карбика. Мы не будем атаковать, а, нам сказали, атаковать, чтобы прям, знаете, стал воин. Блин, время, что да. не мешает, Нападение! Производи, Другое, что есть Revenues to not lose the. I just go on config to me. I come then touching Да, I квест, квест, remove my квест, Okay, I'm not посмотрим нет не выполнил. буквально немножко это в следующем ролике я вам покажу колоду карт круто давайте всем удачи и пока